Всем привет! Сейчас посмотрим на наши веники какие на данный момент у нас под рукой есть и немножко о них расскажем Вот собственно в наличии на данный момент под рукой у нас оказались вот такие нержевеющие веники длиной 450 мм 45 сантиметров по-русски вот. На данных вениках такая Плетеная рукоять Не просто обмотанная, она плетеная Весом они по 500 грамм каждый Затем вот это стандартные веники Здесь рукоять не плетеная Она посажена на резиновый клей Просто обмотана Вот они также по 500 грамм каждый веник Длина их составляет 33 сантиметра Вот эти веники у нас Длиной точно так же 33 сантиметра Рукоять не плетеная Они весом 250 грамм То есть в два раза меньше, чем этот веник Это у нас, так скажем, такой девчачий вариант Чтобы рука не уставала Это такой стандартный вариант Ну, если честно, рука не устает И здесь тоже 250 грамм Здесь плетеная рукоять тоже она такая более рифленая, то есть если не плетеная, она такая гладкая, гладенькая. А плетеная, она такая фактурная получается, то есть рука с нее совсем не скользит, и она так надежно заплетена. Это у нас сталь обмедненная, то есть сверху она покрыта медью слоем, это защищает ее от коррозии, рекомендуется применять их в сухих помещениях массажных кабинетах, это нержавейка абсолютно хоть где применять можно, хоть в бане, хоть где, хоть мочить все что угодно, тем кто боится, что с вениками что-то станет заживеет, еще что-то вот этими вениками, я уже долгое время пользуюсь у себя в кабинете обмеднение слазит, они становятся такими светленькими, но абсолютно никакой коррозии, ничего нет то есть все хорошо, все нормально ровно каять у меня не есть, все хорошо, все на месте все Работают. Все, всем спасибо.